Друзья, всем привет! Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Я надел наушники для того, чтобы использовать их как микрофон. И сегодня мы находимся на кухне. Вам очень зашла рубрика, когда я готовлю, когда показываю какой-то свой рацион. И сегодня я приготовлю блюдо, которое я хотел приготовить еще очень давно. Оно максимально массонаборное, кстати, довольно полезное и должно быть очень вкусным. И оно немного легендарное, потому что сам Игорь Вайтен приготовил это блюдо. И именно по его рецепту мы попробуем сегодня повторить этот массонаборный продукт. И как вы думаете, что это такое? Можно ли из этого создать нечто однейшее вкусное? Здесь у нас курица. При... Стоп, это, не... это приправа кари, -мо! Ребят, я покупал приправу для пола, я не знаю, либо мне ее посунули на кассе, либо просто я покупал ее в 2 часа ночи сегодня и что-то пошло не так. Окей, пускай будет переправа карри. Ну, как бы она очень похожа для плова, поэтому ничего страшного. Морковка. Здесь у нас несколько штучек. Рис, Басматик, как положено. Две луковицы. И вот эти вот ребята, которые лежат отдельно. Ибо упаковка тоже, к сожалению, ушла. Поэтому это все ингредиенты, которые нам понадобятся. А, чуть не забыл. Чуть не забыл. В игру входит соль и годнейшее оливковое масло. Как без этого? Поэтому надо нарезать куричку. Это проблема. Да, номер один. Нам нужно поставить костюм, налить масло. Для больших парней большие спички. Так. Да. Работаем. Мы будем использовать оливковое. Оно еще осталось после хвоста. Немного, по Это первый фейл. Это, друзья, первый фейл. Следующим этапом мы разделаемся вот с этой курочкой. Нарезаем мясо обычными, обычными, в принципе, кусками. Отправляем на наше мясо, и после, как только мясо отправлено, можно приступать к нарезанию лука. Этих лука у нас будет два, потому что у нас мясо достаточно серьезное количество. И рис у нас тоже от души, поэтому приступаем к нарезанию. Так, когда мясо на таком этапе, это еще недостаточно. Продолжаем его обжаривать, пока оно еще сыровато. Наша цель, чтобы оно уже начало так понемножку обжариваться. То есть, чтобы вода начала выкипать. Когда вода начинает выкипать, отправляем этого брата лука. Поехали. Мясо, мясо как раз на том этапе, когда можно засыпать, водится сначала выкипать. Мясо уже как будто обжарилось. Отправляем лук. Бэм, переходишь на морковь. Возможно, с луком я перебращу глаза, зерёшься, но, возможно, это просто маленькая струйка. И я надеюсь, что там хватит места для риса. И, ребят, ни для кого не секрет, то, что я уже участвую в зарубе подростков, где будет 8 участников, целых 8, и я один из 8, и это будет, блин, жесткая месило. Поэтому на канале у Паши Бабича скоро будет видео уже со мной. Два подростка уже выступили и показали себя, еще будет третий, это буду я, скорее всего, Четвертый, пятый, что седьмой, восьмой И уже двое кинули мне вызов Поэтому данный плов, царский плов нам поможет набрать И я знаю, что вам интересна программа тренировок Я знаю, чувак, что ты ждешь тренировку на грудь Мою тренировку для того, чтобы развить максимально грудные мышцы Я все это помню, все это будет, все по плану И также ответы на вопросы тоже скоро будут в игре Поэтому как только вот это вот, это вот. Красота! Будет готово, я приступаю к созданию второго ролика. Скорее всего, это будут ответы на вопросы, пока есть возможность. И выливаем эту годноту. Следующее видео, скорее всего, по плану будет коллаборация. Коллаборация и уже дальше ответы на вопросы и, скорее всего, тренировочка. Такой вот примерный план, ему будем следовать. Я надеюсь, меня в кадре особо нормально видно, да? И поэтому приступаем! морковки надо ее сначала помыть почистить и накидывать Теперь нужно парить карри, просто даже для плова. И прямо И приправа к плову. Приправа к Еще, Ничего, ничего не видно. бэм бэм бэм бэм бэм бэм бэм бэм бэм Запах, запах, запах. Так поехали. Финальный, завершающий вариант, это мы обнаружили у нас целую пачку риса. Засыпаешь сходу сверху, сними-то, ибо никто не поверит. Ты не что на сверху? Я засыпаю просто сверху. Теперь в вступает наш кипяток. И теперь мы кипятком заливаем. И сразу вопрос о том, как я считаю свои белки, жили углеводы, калории, потому что Игорь это задавали, и также задавали это мне, отвечу прямо сейчас. На самом деле у меня есть весы, такие кухонные весы, Довольно маленькие, плоские, компактные, которые я взял с собой из дома. И, кстати, это легендарные весы, с которых я начал набирать, но об этом попозже. Так вот, у меня есть эти весы, я действительно взвешиваю, но не в этот раз. В этот раз я просто бахну туда абсолютно всю пачку, все 500 грамм риса, басмати, которые там были. И, возможно, это останется на завтра, возможно, съем все это сегодня, я не знаю, но кастрюля получилась здоровенная. Так вот... Все это дело взвешивается и на самом деле очень легко отверяется потому что мои подопечные, которые тренируются у меня в тренажерном зале, которые тренируются у меня онлайн, они очень сильно боятся, на самом деле, вот этого счета. Они думают, что это все сложно, все это муторно. Окей, поначалу это непривычно, я согласен. Но потом, когда ты втягиваешься, втягиваешься во всю эту тусовку, во весь этот движ фитнесовый, ты начинаешь понимать, насколько это полезно, насколько это на самом деле просто и насколько ты получаешь с этого выгоду и преимущественно тем людьми, которые этого не делают. Поэтому просто взвешиваем на весах, смотрим таблицы в интернете, есть пищевые таблицы, где все, все, все, все, все расписано. Например, я взвешиваю рис басмати, Взвесил там 300 грамм себе, да. И либо я смотрю на упаковке, если там есть состав и калории, белки, жиры, углеводы, либо если там нет состава, я смотрю в интернете, бываю в Google, рис басмати, пищевая ценность. И так это все высчитывается на 100 грамм с помощью калькулятора. Очень быстро, очень просто и на самом деле довольно удобно. Кстати, я забыл закрыть это дело крышкой. Но так как крышки у нас под эту кастульку нет, то используем вот такую вот здоровенную крышку. Не уверен, что она покрывает все. Но лучше, чем ничего. Оставляем все это дело на 15 минут. И я уже безумно голодный, во время полтретьего, ребята, полтретьего. А я даже не завтракал, так где такое обидно, что... Набираем в вот таком стиле. <смех> так что Надеюсь, этот ролик вам понравился. Встретимся через 15 минут. А Пока что, ребят, ставьте лайки, кому это уже зашло. Пишите комментарии, как вам рубрика, действительно ли вам это заходит? Действительно ли вам это нравится? И что бы вы хотели увидеть еще, помимо моего плана, который я озвучил. Так, ребята, что у нас получилось Вот такого вот здоровенного здоровенный Здоровенный просто кастрюлю по. Тут порядка, наверное, трех-четырех килограмм Ибо очень-очень много всего Давайте попробуем Давайте попробуем так. Вкусная гаднота Ты не можешь понять, как ты такой повар Просто замечательный Золотые руки Это шикарно, ребята Годный рецепт, просто годнейший рецепт для набора мышечной массы. И там все офигенно, с исключением масла. Масла можно поменьше использовать. Поэтому, ребят, все, кто сейчас набирает массу, кто пытается набрать мышцы и построить силы, повысить свои силовые показатели, берите рецепт на заметку. Он топовый, безумно вкусный. И можно готовить такую кастрюлю даже на 2 дня, потому что тут 500 грамм углеводов, если разделить... Ой, у меня закончилась память на телефоне, конечно. Если разделить на 2, у нас получится по 250 грамм углеводов. Также почти килограмм курицы, это как раз то, что нам нужно даже больше, чем я обычно ем, примерно в 3 раза. Поэтому сегодня я оформлю всю эту кастрюльку, возможно оставлю на завтра. Бегом на работу тренироваться, набирать, восстанавливаться и скоро будет заруба, я сделаю топовую форму, я постараюсь сделать такую форму, чтобы абсолютно все были в ШОКе. И как только я уже войду в тренировочный режим, по плану это будет 2-3 тренировки в день почти каждый день для того, чтобы набирать в массе, для того чтобы набирать в силе, для того чтобы прокачивать выносливость силу выносливость и для того чтобы подтягивать тяжелую атлетику, так что соперники, берегитесь, я покажу максимум, на что способен. На этой ночью заканчиваем, ноте заканчиваем, на этой ноте заканчиваем. Подписывайтесь на канал, потому что у меня есть 5 цель, тысяч подписчиков до моего дня рождения, я уже заговариваюсь. Ставьте лайк, вам понравилось, и пишите обязательно комментарии, делитесь этим видео с друзьями, для того, чтобы набирать вместе, готовить вместе, потому что это безумно вкусно, интересно и, возможно, для кого-то необычно, для кого-то, возможно, это будет выход из его зоны комфорта. Господи, что у меня встречу? Поэтому до встречи в следующих видео. Увидимся.